Ты принимаешь то, что ты видишь. Любовь — это, наверное, когда тебя принимают, представляете? Это вот как раз то понятие, о котором ну, очень сложно задуматься даже. Любовь — это принятие. Как человек может ощутить принятие? Никак. То есть окружающие люди его могут просто так обнимать и просто так ему давать что-то. Это и есть любовь. Любовь возникает, и ее обычно тот, кто дает, ощущает больше, чем тот, кто принимает. Особенность такая, что любовь – это то, что может принимать. Любовь и принятие – это одно и то же. Вот смотрите, как ощущают любовь. Ребенок лежит, а любящая мать его обнимает. Так вот, ребенок, для него любовь – это принятие этой любящей матери. Не оттолкновение ее рукой, а принятие. Таким образом, любовь условно можно назвать словом принятия. Бог вас любит. Он еще до сих пор не разрушил эту планету.